И проповедь е, Иисус. Иисус. Э, вне политики этого мира. Той на свят. А, можете сказать на это аминь. Амин а, есть конечно теологические споры. Има теологически, а, спорове, но вообще напомню вам что Бог изначально был Царей. Но, что чтобы напомнить, что изначально Бог и против царей. Когда Израиль хотел поставить первого царя? Бог был против. Бог Но народ настаивал. ты настоял на това, И говорил, что мы хотим, как у других народов. И народе, так же, как чтобы и у язычников было. Как при И Бог по дозволению. И Бог Полтяхнули исканы. Поставил, но предупредил, что будут проблемы. Той дал дал им царь, уваже, сказал, что есть проблемы при тях. И тогда был рукоположен первый царь. Помните, как его как его зовут? Саул. Тогда был рукоположен первый царь, то есть якавал Саул. Ну, я думаю, вообще в истории Израиля. Ну, думаете, в истории это на Израиль? В моем представлении, наверное, был единственный такой. Помазанный царь. Были и другие цари. Но этот царь был самый лучший. Но был на их Он написал практически весь псал псалтырь То и псалми, почти Молитва слов. -то на думе. И как этому царю имя? И как думаете, Как царь? это как царь? Сказал? Давид. Вы можете Твоя со мной согласиться? Давид, что это был особенный царь? Был особен царь. Но почему он был особенный? Но за что и был таков? Может быть по той причине? Может быть, по причине -то, Что параллельно он, был, он также являлся и священником. Той, что был священник. Прославителем. То ибил То и Молитвенным человеком. Той был молитвен человек. Невероятная личность. Невероятна личност. В те старозаветние времена. В старо времена. Этот человек. человек. Этот царь. Този царь. Хорошо знал личность Святого Духа. Много Дух. Аминь или не аминь. Удивительные вещи он пишет. Uh, и uh, его также относит и к пророкам что год в Псалтере он пишет очень много пророчеств про иисуса христа в, в много пророчества за Иисус Христос. и вообще продвижение про святого духа и, про, и за Святие дух я хочу сегодня прочитать второй псалом и это тоже псалом давида твое, твое на Давид. давайте мы вместе прочитаем что пишет царь Давид? Как пишет Давид? На проекторе вы можете читать на болгарском языке. На проекторе именно на болгарский язык. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно? За что все разуряват народы ты Восстают цари земли, и князья свящаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторнем узы их и свергнем себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яроще своей приведет их в смятение. «Я помазал царя моего национом святой горой моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Ты поразишь их жезлом железным, их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь суде земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути, в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блажены все уповающие на Него. Аминь. И вы знаете, это пророчество про нашего Господа Иисуса Христа. И твое за наш Иисус Христос. Кто сын? Э Кто помазанник? Кой э -помазан? вы Знаете, иногда говорят, вот не говори там против помазанника там, в церкви. По казват, не говори, не говори срещу, в церкви, Я против того, чтобы кого-то еще называли помазанником. А против, да помазанник, освен... То, есть только один помазанник? А Помазанных вот с таким окончанием ика. С а, Все остальные мы можем быть помазанные. А установлено, можем да Ну, как есть пророки и есть пророчествующие. и это тоже это две разные вещи. И има разлика в тва. Можно прор... всякий из нас может пророчествовать. <laughs> нас может Но не все из нас пророки. нас а пророки. Многие из нас могут быть помазанными. Много у нас могут да будут помазанники. Но есть только один помазаник. Но именно самый один помазаник. И смотрите, Давид говорит о том, что зачем медуса народы? И Давид казва, за что с разоряват народити? И племена замышляют чётное. И племена то суета. восстают цари земли. О земниты царе. И князья совещаются вместе против Господа. И против Господа у правнестейцел наговарят. Вы знаете, сегодня все цари, практически все цари земли. Почти цари на знают, кто такой Иисус Христос? Знают, <с <с Иисус Христос. Знают, что он царь царей? Знают, царь на прекрасно знают его заповеди. И прекрасно знают, техни... прекрасно знают его нагорную проповедь. А знают нагорную проповедь. И когда они что-то замышляют? которая противится вот этим заповедям Иисус христа противи на тези заповеди они восстают против помазанника и те, э, срешто помазанника. когда они нарушают его законы Когато те ему, они идут против господа ты ну так или не так <свят> <свят> это так и вы помните из 12 главы книги «Деяния»? В книге «Надеяния» в 12 глава. Там про царя Ирода очень хорошая показательная история. И моя история за царь Ирод. Сел царь Ирод на да, троне. И застава царь Ирод на троне. В царских одеждах своих. В царских дрехах. И что-то ему там не понравилось. Нечто не ему понравилось. И он начал там где-то войны. И Кого-то наказал. Некую наказывал, и когда он говорил такие царские речи. И -то той говорил царские речи народ начал восклицать о нем. Народу Это не слова человека. Не на человек. Это слова самого Бога. На Бог. <laughs> то есть этого царя вознесли на уровень Бога. И, вознесли, то на него, то на Бога. и так как он не воздал славу Богу. Слава на Бог. что с ним произошло как с ангел Господень пришел ангел на Господа душил, и поразил царя. И поразил. царь упал То -то царь пад, и на глазах у всего народа и народ. был изъеден червями и был изъеден со смотрите какая власть у бога как бог. Иногда думаешь, а почему бог сегодня так не делает? И мыслим, за что бог такая дни. Нам так хочется, чтобы кто-то вот упал у нас на... перед нашими ногами. Только И чтобы, пред... Пред... Пред... чтобы вот червя съели Преднащие прямо. Перед нашим И чтобы мы все это и видели. Черви грузят, и Но червь и не довидим видимся почему-то этого не видим? А, может быть по той причине? Что у многих президентов сегодня... Может быть, по причину, что в день, всегда, особенно в постсоветском пространстве. Есть двойники. Есть четко доказанные факты. факты что у Сталина было как минимум три, три двойника. Имел три, у Ельцина было два двойника. Ну и так далее. И Я хочу вам так сказать, <laughs> что может, кажем, может быть кто-то уже изъеден червями. Некое, может быть, изъеден черви. И мы имеем в виду <laughs> столкновение с двойником, и может быть, с, очень с трудно, разрушить Потому, трудно разрушить целую систему какую-то. Ногу трудно разрушить систему. Потому что мы живем, время прогрессирует. <laughs> и, и время-то но я сегодня, не, я сегодня не об этом. И не могу това, я несколько. сегодня о том, что Писание говорит, что Господь посмеется. И че Господь Бог смотрит с высока. Той глядят от горы. Говорит, ну что вот народы метутся, да? И за что, и что племена замышляют суета. Для него и, это суета, сует. суета. Давайте мы откроем еще одно место. И оно написано в Евангелии от Матфея. 22 глава. 22 глава с 15 стиха. От 15 стих. Я очень рад, что наш Господь, Он вне политики. Потому что в моем представлении политика ⁇ это очень грязная вещь. Но сегодня мы не можем не говорить о политике. Но не можем да не говорим за то, потому что времена очень сложные. За что -то время то и, трудно, и мы должны иметь об этом библейское представление. Знаете, то, сегодня пришла такая мысль то. О том, что, вот наши мысли, что наши мысли, они формируют наши слова. Сказанные слова, они толкают нас на определенные действия. Uh, определяет наши действия наши действия, и наши действия формируют наш характер, формируют наш, характер. Наш, характер и наш характер создает нашу судьбу и так формируется судьба человека и судьба человек. вы знаете дьявол может закидывать мысли И дьявол может давить слаганье, мысли в наши да голову в наши в сердца слова, что глава, стрелять сердца, своими огненными стрелами да стрелять со и если у тебя нет защиты и ты пропускаешь эти мысли? эти? мысли твое сердце? И эти мысли твое сердце? И ты начинаешь изрыгать какие-то слова? Твои слова формируют действия? твои действия? формируют твой характер? И действия формируют твой характер? И характер создает твою судьбу? Какое преимущество у нас? И какое преимущество не христиане Мы христиане имеем Библию. Не Божье слово. Твое Божье слово. Которое мы можем читать. можем да А можем не читать? Можем и да Кто-то не читает. Не читает Библия, и теряет защиту Божью. А когда мы читаем, что происходит? Когда читаем Библию, волю Божью. Не... Слова Божие входят в наши на наши сердца. Формируют наши мысли. Божьи мысли, мысли. Формируют наши слова. Божьи слова формируют наши действия. И они начинают соответствовать воле Божьей. Божие действия, действия формируют в нас Божий характер. Так и написано. Мы имеем разум Христов. Такая пища, разум на мы познали, что есть воля Божия, угодная мы, и совершенная. воля на Бог. Мы имеем те же чувствования, что и во Христе Иисусе, -то в Иисус И только тогда. И тогава, писание -то говорит. Писание. -то, судьба человека. Судьба на человек, от кого? От, от кого судьба человека от Господа. Человек от когда Господь. мы читаем Слово Божье. Читаем когда Бога. мы исполняем заповеди. Когда мы не слушаем всякую ерунду слушаем и мусор этого мира. Тогава, когда мы не слушаем и в во свят, ничто а слушаем и читаем Господи Слово. Изни, мы читаем слово -то. Можешь сказать на это Аминь? Аминь. Почему Аминь. так важно читать писание? Что это около важно да Почему так важно прийти в церковь? За что это около важно да Послуш послушать, церковь. что говорит Господь. Да чувим, как указывает <свят> Господь. Вы знаете, Бог предпочитает. Бог изначально так построил. Бог Он поставил у власти своих пророков. Бог на власти, то есть пророки. Пророки имели. Правление Пророцкие в древнем Израиле. В Израил, и когда они угождали Богу, <coughs> Бог? водился Духом Святым. Тогда Бог в апостольских и Писание Бог ничего не делает. Бог не ничто, прежде, не открыв, приди, рабам своим пророкам. Приди, да покажет вам Аминь и и. Пророки, это очень важно. Пророчество со многу важней. Написано, не, унич, не уничижайте пророчество в церкви. Да, не унижавам пророчества в церкви-то. Да, вот здесь не намалялам и значение это пророчества пророчество. Ту. Вот в, писа, в Писании, Евангелие от Матфея, 22 глава. Евангелие от Матфея, 22 глава. С 15 стиха. От 15 стих. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Кого? Иисуса Христа, конечно. И посылали к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив». «Истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице». Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Мы знаем, что фарисеи были против податей. Мы знаем, что фарисеи Иродиане были против податей. И партия Зилота была категорически против податей. Иродиане, да и партия на зилоте, все что собили с речи И они хотели подловить Иисуса Христа. Те искали, да, Иисус Христос. А что скажешь ты, Иисус? Так же ты скажет той? Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус видел указство и их сказал, что искушаете меня, лицемеры. Покажите мне монету, которая платится подать. Они принесли ему динарии и говорит им, чье это изображение и подпись? И говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесареву, кесарю, а Божье Богу. Услышав это, они удивились и оставив его, его, ушли. Очень интересное место из Писания. Фарисеи хотели подловить Иисуса Христа. На чьей стороне стоит Иисус Христос? он За тех или за этих? За тези или тези? Иисус говорит интересную фразу. Интересную фразу. Вот. Кесарь – это установленная власть но если так уж получилось что он над вами встал то отдавайте ему поддать но богу а давайте но на бога давайте Божие. вы знаете у меня вот на этой неделе были такие размышления и мне пришла такая мысль интересная когда я читаю Евангелие, я вдруг э, понимаю. И не учат О том, что Иисус Христу как будто бы вообще все равно. на Иисус Христос нему пока толкова. Вот ходит Иисус Христос по земле. Той по землям. По израильской земле. По израильской земле. Ученики апостолов ходят за ним. Ученицы. Ученицы ему апостолы. Толпа народа следнего ходят за ним. Много народ вырвист след него. И Евангелие практически ничего не говорит. И Евангелие это почти не казва. О том, что это происходит. То, то Во времена римской оккупации. Где-то идет война. Войны. Большая часть Израиля оккупирована. оккупирована. Израиль вынужден платить подать кесарю, Цезарю. И Израиль mm -hmm. Царю. Цезар... Языческому. Языческий царь. Легко ли это было религиозным людям? религиозных которые верили в бога в Бог. и которые верили что они могут отдавать только богу и -то что могут отдавать на Бог. одна из таких крайних партий так были конечно фарисеи и, на тот, э, такие партии собили фарисеи. и вот такой ответ находит иисус христос и, такой отговор иисус христос. и вот интересно, я когда-то проповедовал о партии зелотов и э, я говорил о том, что двое из апостолов Иисуса Христа. Это исторические данные. исторические данные. Симпатизировали. Один симпатизировал партии зелотов. Это был Иуда Искариот. Иуда. Один так и назывался. А и Симон. Симон. Называемый зелот. кое кто эти два человека? Это апостолы. И вот давайте мы про них прочтем. Некогда Потому что это очень интересное исследование, за что тут много которое произвели теологи, теологи. своими словами я скажу, что партия зелотов в времена была партией фанатиков. Была э, партия на фанатите, Которые не признавали римскую оккупацию. -то не готовы были воевать против нее с оружием в руках. С оружием. Партия зелотов была вооружена такими, их называли... Партия зелотов была снаряденными... Си с си сикерями. Сос... Не сикерами, а сикерями. Сике сикери. Это такие короткие ножи. Со нож ножи. Загнутые Которую можно было спрятать незаметно под Культуру одеждой. И да зелоты в толпе незаметно подкрадывались к римлянам. при римляне, Резко нападали и резали их. И резко нападали и И так они планировали свергнуть римскую. И такая планировали до да империя. Давайте мы прочтем э, от, э, первое место. Мы прочтем. Это написано в Евангелии от Матфея, в 10 главе. Евангелие от Матфея, 10 глава С первого стиха. Вот первый стих. «И призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зевидеев, Иоанн, брат его, Филипп, и Варфоломей, Фома, и Матфей, мытарь, Яков, Алфеев, Левей, прозванный Фадеем, и Симон, Канонит, и Иуда Искариот, который и предал его. Я хотел сегодня прочесть. Вот здесь перечисляется в одном ряду Матфей, мытарь. Кто такой мытарь? Смотрите, как интересно. Матфей, мытарь, сборщик налогов. Он собирал налоги и, в принципе, работал на Римскую империю. Мытарей, мы все знаем, ненавидели, потому что они были, ну, их считали как полицаями, как предателями своего народа. В следующей строке перечисляется Симон, канонит. После Симон. И давайте я, я хочу сегодня прочесть очень интересные э, такие данные про Симона Канонита. Интересные данные за Симон. Это статья, взята из Википедии. И статья эта называется «Симон Зилот был загадочным человеком среди апостолов». И и был таинственный человек среди Симон Зилот, один из 12 апостолов Иисуса Христа. Короткая информация. Краткая Является загадочным персонажем Библии. То есть, персонаж на Библии. В некоторых версиях Библии, например, в расширенной Библии. В расширенной Библии его называют Симон Кананский. На Симон Кананский. В версии короля Джеймса Якова. Вдруг эта на Джеймс Яков. Его называют Симон Кана... Кананоид. Или ха хананит. Наричат его Симон Харит. А, в английской стандартной версии? В английской то стандартная версия. Его зовут Симон Зилот. А, то есть Казова Симон Зилот. Библейские исследователи спорят о том, был ли Симон членом радикальной партии фанатиков. И теоретики а, думали, что это был. А, партия то на фанатици, или это термин просто относился к его религиозному рвению и, или просто този термин относила за нейгу религиозно разбиранный ну, смотрите в одном ряду мытер матфей Ред, Бирникот, который стоит на стороне рима -то на, на рим и рядом с ним стоит симон Зилот, и до него стоит симон Зилот который ненавидит римскую власть, мразь власть и готов убивать их с оружием в руках и готов до убивать их. И вот этиологи утверждают, утверждают, что Иисус Христос целенаправленно брал из всякого, всякого слоя социального. Иисус Христос хора Чтобы показать широту своей безграничной любви да к людям. хора. Насколько разные любовь. люди могут объединиться под его властью? хора могут объединять. И эта власть не какой-то силы. И твоя власть, твоя власть не, на, не просто на а это власть его безграничной любви. На и а, интересно, я прочту только один такой факт. Что один факт церковная, традиция гласит, и церковная традиция гласит. что Симон Зелот, оставил свою партию Зелотов, Ради Иисуса Христа. Ради, а, за Иисус Христос, Пошел за Христом. Той Иисус, распространял Евангелие в Египте. Евангелие в Египет, как миссионер, как -то миссионер. И принял мученическую смерть в Персии. И, и смерть в Персии. Это очень важно. Твоя важно. Еще одно место я прочту что, прочту. что одно место. Параллельно место Евангелия от Луки. Евангелие от Луки. Шестая глава. Шестая глава. С тринадцатого стиха. Вот тринадцатый стих. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которые и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Якова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова, Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом. Видите, это написано в Евангелии. Два в Евангелии от Лука. То есть Симон был настолько откровенным сторонником партии зелотов? что его так и называли? Симон зелот. А в те времена это было небезопасно. Когда человека прямо называют, а это зелот. Потому что римляне могли его тут же схватить. За что И казнить его? И Матфея тоже называли смело. Это Мутер Матфея. И это тоже было не очень приятно. приятно. Матфея. Потому что евреи ненавидели Мутерей. И вот я сегодня вам привел несколько мест из Писания вот библия там и хотел просто поделиться вот этой мыслью вот Иисус Христос призывает призывал определенных людей хора, которые стали его последователями одни, одни, одним из них был сборщик налогов другой из них был зелотом Интересно, что когда двое захотели взять оружие в руки, и один из них был Петр, а второй вот теологи утверждают, что теологи это был Симон Зелот, <laughs> у него была секира. секира. но он это оружие не вытащил. Петр вынул свой меч и убил ухо и Стражнику. утрязал уходу на стражник. Вы знаете, нужно иметь хорошие навыки, <свят> чтобы сразиться со стражником, за да со стражник, и тяжело его поранить. И да го наранишь Так или не так? Это говорит о том, что Петр был не слабый чувак. <свят> а, това <свят> показывает, что Петр чувак, был это сокращенный слаб, человек. Да? По-болгарски так и звучит почти, человек. По-русски чувак, да? <свят> Такой не слабый чувак был... Не и слаб, то есть сразу уходу на то Чудо говорит о том, что Иисус Христос просто положил это ухо на место, и оно просто. И в своем случае чудо, что Иисус Христос просто и восстановил его ухо. Кабуто бы его никто не отрезал. Всё не Библия очень много, много, много раз показывает. И Библия это много пыти показывала. Что Иисус Христос это был непростой человек. Че Иисус Христос бил не просто человек, это был не просто человек, то и бил Бог который пришел на эту землю. И, на земля, и пытался объединить всех людей. И дать им потрясающую любовь. Его слова, слова Иисуса Христа. И думайте на Иисуса Христос. Только так, тогда люди скажут о вас, что вы мои ученики. Когда увидят любовь между вами. И вы знаете, что с этими зелотами стало? И знаете ли, как вас случилось с этими зелотами? Всего лишь два зелота среди апостолов. А Само два зелота э, ср, э, среди ты? Один из зелотов. Ди тях, мы это знаем. Не знаем. Продал Иисус Христа за Той 30 серебряников. Продал Иисус Христос за 30 монет. Второй зелот. И другой зелот оставил партию зелотов. Той, э, на зелоти, ты? Стал верным учеником Иисуса Той, Христа. И, учеником Иисуса Христос, и положил свою душу в Персии. И, и в Персии. За Евангелие. За Евангелие эту. Аминь или не аминь. И вот я сегодня об этом. И раз, Я сегодня о том, что, конечно, что вот нам верующим делать вот в подобной ситуации идет где-то война но я хочу сказать и напомнить вам что и 2000 лет тому назад иисус христос пришел В очень неспокойное время то в время когда рим завоевал израиль практически весь израиль Почти завоевал Израил, его основную территорию, территорию и господствовал там и... и господствовал там я вот сегодня спрошу вас и что сегодня? а где сегодня, римская империя? где сегодня римская империя и где сегодня иисус христос, и иисус христос от римской империи ничего не осталось. А... Иисус Христос господствует. Христос до Я хочу сказать, владычествует. В сердцах верующих людей. Я хочу сказать о том, же, где сила? И где власть? где власть? Я вот хочу сказать, как бывший спецназовец. Как Я хочу сказать. О том, что убивать нетрудно. Не трудно, да и войти вот в состояние агрессии и одержимости. И да влезешь, да, будешь в на, агрессии. на самом деле это легко. Твоя это просто надо кому-то отдаться. Бесам, демонам. Трябва, да, демоните, а вот быть миротворцем. А, а, ты будешь миротворец. а вот для того, чтобы любить. Да тех, кто тебя ненавидит. А вот для того, чтобы благословлять да тех, которые тебя проклинают, у Вот здесь нужна сила. За сила. Слышите меня? Это непросто. Не вот, поверьте мне. Вот кто из вас, кой от вас кто из вас сделал это когда-нибудь? Ну просто любил именно того человека, просто человек, который тебя люто ненавидел. Кой знаете, Иисус Христос приводит такой пример. Иисус Христос такой пример. Он говорит, если враг твой пришел в дом твой, а твой враг идва в думате, с, какой целью? С, какой с какой целью? враг приходит в твой дом? В твой враг дом. приходит для того, чтобы ограбить тебя. То те приходит для, для того, чтобы Убить тебя. Да Кого-то изнасиловать? Кого-то унизить? Да Кого-то просто побить? Просто да чтобы запугать, напугать сплаще, или забить до смерти. Или до смерти А Иисус Христос говорит? А Иисус Христос казва, если враг твой пришел в твой, в, твой дом, твой враг в твой дом, посади его за стол по книгу на массу, дай ему самую лучшую пищу, ему храна, накорми его, нахранигу, напои его, дай ему да ему свою самую лучшую одежду, ему Что это? Я хочу сказать, вот это вот демонстрация силы. И демонстрация, это демонстрация настоящей силы. Истинская -то сила. Кто, кто кто, так может сделать? Может направить Я говорю, так... человеку это вообще невозможно. Это может сделать только Иисус Христос, который живет в наших сердцах. Если Он там живет, понимаете? Только Иисус Христос может вот так благословить человека, который пришел в твой дом, чтобы убить тебя и твоих родных вот тэп. здесь нужна колоссальная сила и власть и власть Иисуса вот сила Христа. и власть на иисус христос можете со мной согласиться может согласиться со это очень непросто не лесно. иисус христос добавляет иисус до поступает так и вам и така, вы собираете как на как голову этого человека и така, на человек. каменные уголья а Камени... То есть, костер, буквально. Выглючит. Костер буквально начинает гореть на голове этого человека. И ты -за до вверху глава -то что на это? Человек. это? прообраз Божьих судов. Прообраз на Божий, И это не значит, на что, что, что вот этот враг тут же сейчас сгорит Твой у тебя на глазах този, что този враг, что из Я верю в то, что это говорится о Божьих судах. И вяром, за Божьи. Об обличении. Для того, чтобы пришла печаль по Богу, а, за ту, че и душа на Бога. которая неизменно производит покаянию к ко спасению. покаяние и спасения. Бог не хочет, чтобы враг твой погиб. Бог не искал твой враг для загины. Бог не хочет, чтобы враг твой погиб. Бог, твой враг, да Бог хочет, чтобы твой враг покаялся. То есть, да покая. И пришел к спасению. И да вот во вторник к нам возвращается брат Шинюк из Непропетровска. И он получил очень сильное откровение. Много он сейчас в Украине ездит по тюрьмам. В той э, где взяты в рус, ру, русские Где взятый плен русский военнослужащий? И что он делает, И <laughs> Он проповедует ты русским военнопленным, на пленницы, чтобы они покаялись. Покаят. И это самый верный шаг, твоя верен, чтобы стыбка, привести их ко спасению, да, гипутка, даги, к спасению. Чтобы то, сказать им, же, русским мы вас не ненавидим. Мы вас любим. И мы не желаем, чтобы вы погибли. И Мы желаем, чтобы вы спаслись. Чтобы вы покаялись. Вот это роль капиланов И Володя сейчас исполняет именно вот эту роль. И слава Богу за таких служителей. На Бога за таких служителей. Давайте я прочту последнее место сегодня. прочту последнее Вот и оно написано в Евангелии да. а, от Марка. Евангелие от Марка. В 10 главе. В С 35 стиха. Вот 35 стих. Евангелист пишет. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеева, Иаков и Иоанн, и, сказал, и сказали, Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим».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 но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Скажи аминь. Это суть учения Иисуса Христа. И подводя итог, И я хочу сегодня подвести вас к тому, что Иисус не пришел на эту землю, чтобы показать свое господство. Чтобы показать свое превосходство. чьей Владычество. Что вот он такой мощный, сильный, да, мощный, силен, И может все, что хочет, с нами сделать. Может, да, с нас, поиска, он пришел в качестве раба. В качестве раба, чтобы послужить. Задание служи. Послужить всем нам. Да, служи на всечки нас. И вы знаете, кто-то может сегодня спросить: а что же нам, христианам, делать вот в такой сложившейся ситуации? Петь, как воние христианы, требуется да правильно в той вот, ситуации, вот Иисус, Иисус Христос и отвечает через это место. Иисус Христос отговаривает через два места. Вот Библия, да? Вы знаете, нам надо очень четко отделять власть от народа. Требуется да отделимый восторг от народа. Вот власть это одно. Восторг два одно. А народ — это совершенно другое. А другу нечто. Бывает так, что народ покаялся, да? И уже пошел там духовный прорыв. А властитель, он где-то еще не покаялся. Но сей покаял. И болтается где-то в хвосте. И в -то. Бывает и наоборот. Се и Бывают разные ситуации я верю в то что в украине сейчас идет мощный духовный прорыв и придет мощная духовная победа и что дойдет мощная духовная победа. Но вот что нам христианам делать иисус нас учит не не владычествовать и иисус не учит да не, господ... не, не пытаться да зло да победить да победим зло со злом Ничего из этого не получится хорошего. Вот, ва, да получи не, попыта, не пытаться ненависть победить ненависть. И вот два человека из партии зелотов. има два человека от партии на Иуда из кириот. Предал Иисус Христа. продал пред, за тридцать Продал. Той его продал. Второй Симон называемый зелотом. А Покинул партию зелотов. Той стал последователем Иисуса и стал Христа последователь, Иисус Христос, и отдал душу свою как мученик, и пожертвовал душа -то -то, как мученик в качестве миссионера как миссионер, в, Персии. в Персии. Кем мы сегодня будем? Ко что будем? Какой и... партии мы сегодня принадлежим? Кому партия принадлежим? На чьей стороне мы стоим? На что, что лично я буду делать? Лично правим? Сегодня я, и мы это уже делаем, мы просто служим. просто служим. Мы выступаем в качестве рабов. Мы помогаем беженцам из Украины. Помогаем на от Украины. И мы помогаем россиянам, помогаем и на русские хора, которые пострадали сопострадали. здесь, в Болгарии. От санкций. от санкций. Как вы думаете, это нормально? <говорит> это абсолютно христианская позиция <говорит> мы не пытаемся с кем-то воевать <говорит> а мы просто служим просто служим мы вне войны <говорит> хотя мы понимаем о том что это рано или поздно и нас коснется разберем рано или поздно, если мы сегодня поздно будем нас, равнодушны <говорит> будем Ну это <говорит> где-то там война да? <говорит> Она нас не коснется не <говорит> вот увидите если народ так будет к этому относиться. Так было всегда. Война придет и сюда. Израиль отступает от Господа. Приходят языческие народы. Языческие народы и Начинают поборать, да? Израиль возвращается к Господу Богу. И Бог дает великую победу. И Бог им Вот и все. Все очень просто. Просто. Будем стоять на стороне Бога, правда? Потому что, на страну, то, на что Бог, Бог Он вне политики. За что Бог, извин Бог Он над политиками. То и над Он смотрится вот так свысока. И, вот горы. и Он смеется. И то и что вы там суетитесь. За что, что вы там мечитесь. Что вы замышляете вы против помазанника моего. Помазанник. Ничего у вас не получится. Римская империя когда-то рухнула. И и, это, и эта империя тоже рухнет. И, та империи, а что, что и эта оккупация прекратится. И та оккупация, что а Иисус Христос что будет стоять вечно. Вот и вся истина. Твоя целая, это, истина. <laughs> это правда жизни. Давайте мы сегодня встанем. За встанем помолимся. Если помолим, за вот эти события, за эти события. Чтобы нам стоять в правильной позиции. Будем в правильной позиции. Позиция служителей, Позиция на чтобы служить всем, заслужим на всички. И тем, кто пострадали от войны, и те, кто страдает сегодня от санкций, и Те, кто, страдают от, те, кто от санкций. сегодня бежит, мы призваны помогать. Мы не призваны воевать. Мы призваны помогать. И кто хочет быть большим, то да будет слугой всем. Той добудет слуга на Господь благослови нас, пожалуйста. Господь, Господь. Благослови наши, Благослови наши сердца. Благослови сердца наших сердца слушателей. На наши чтобы это Господь, хочет Слово проникло глубоко. И чтобы и это семя в свое время принесло обильный плод. Чтобы Господь этот плод Духа Святого и просто принес... Твое святое присутствие. Чтобы много людей оставили партию зелотов и стали верными последователями нашего Господа Иисуса Христа. Даруй нам, Господь, владычество и дай мне водичеству Твоей безграничной любви твоей в наших сердцах в сердца удали прямо сейчас махни сега из наших сердец всякую злобу, с, злоба, всякое непрощение, всякую ненависть, мумраза, И пусть будут только любовь, и некая, да будет саму любовь -то. радость и мир, мир долготепение, благость, милосердие, благость милосердие, милосердие, кротость, вера кротость, и воздержание, воздержание. Да она помышляет только о том, что мирно. Да мы саму за мирну. Только о том, что чисто. И, чисту. и только о том, что свято. свято. Тебе за все слава, хвала и величие. Слава на величие. Мы молились во имя нашего Господа Молит Иисуса Христа. Мы в на Иисус Аллилуйя. Аллилуйя. И народ Божий да скажет и Божий народ Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста.